Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Китайский тяжелый танк 10 уровня. БЗ-75. Карта Руинберг. Да, зачетный выстрел. Сразу почти полторы тысячи. Подрыв бы укладки происходит у Браджета 54. Это, конечно, большая неприятность. Ну, для того, с кем это происходит, да? А кто это делает? Это ой, как приятно. У меня недавно тоже случай был, я так же полным запасом прочности 140-го уничтожил на ст втором <laughs> дуплетом прям. Оп! Так, я, по-моему, не всю информацию еще озвучил, которую обычно говорю. Игрок Джонни 1978. Тут, тут, посмотри, в такой топ попал игрок. Просто... Две десятки, четыре девятки и девять получается восьмерок. Я такого не видел и сам никогда в такое не попадал. Не видеть, может, и видел, но не припомню, честно. Чтоб на две десятки было девять восьмерок. Да, неплохо так получил. Что-то на правом фланге, не знаю, сколько там, конечно, противников Может, они тоже решили это направление бросить Ну, светилось там, по, по меньшей мере, два вражеских танка Ну и вот два союзных там находятся и Вот так, всего два выстрела, а урон 209. Ну, конечно, там благодаря тому, что произошел подрыв боеукладки Но все равно приятно, да? Когда такие вещи происходят. Что противники все там в одну кучу собрались. Ну, там, по-моему, точно не вся команда. Ну, <coughs> как минимум, т трое справа. Счет 2-1. Взэшку уничтожает Т34. БЗ теперь думает, куда поехать Что делать, да, здесь, здесь Проскакивать опасно Ну, хотя, если, да, с ракетным ускорителем Можно успеть Там вовсю идет перестрелка БЗ в ней, ну, в принципе, получается Не участвует, а вот есть здесь Клиент один Есть пробитие Право тоже, походу, противников особо нет. Ну, хотя не, вон там АТ-15, наверное, сидел в кустах, заняться и там нечем. В итоге доковылял, припер сюда. Сейчас за это он будет наказан. Да, произвел там выстрел из своей свистульки. Есть, спросите, а в осеница... в Можно ехать. Вот противник переключился на это направление. Счёт 2.6. Потихоньку все становится очень плохо. Получает 50 ТП. Что-то да, каких-то особо активных действий не происходило. Ну так, нет, постреливал БЗ. Ну, урон уже 4 с лишним тысячи есть. Неплохо. 3-6, 4-6, ничего Союзная команда вроде еще Не опустила руки, продолжает отбиваться Но по-моему там на правом фланге Сейчас союзники закончатся Здесь по центру как-то рискованно, конечно, выезжать Учитывая, что там еще где-то Где-то находится гриль 15 От этого плюшка, конечно, получать никому не охота 750 среднего А если еще альфа пройдет? Ну, он, в принципе, где светился, там и стоит Все, справа сейчас добирает, там скорпиона, наверное елка они там что-то в углу стоят что происходит там непонятно ну у елки-то может барабан закончился перезаряжается или где-то там за какой-то нычкой там запрятался скорпион что елка боится выезжать сколько у него прочности сейчас посмотрим а, ну понятно у елки там остались вообще копейки Затишье перед бурей. Никто вперед не идет, все заняли. Позиции стоят, ждут. Ну вот, противник все-таки пошел, пошел вперед. Есть пробитие. Сейчас надо концепту добирать. Он из этих двоих наиболее опасен. Ну, концепт убежал, значит придется стрелять. 50 ТП. Нормально получает так плюху на 680. Прям БЗ отрывается в этом бою. Неудачно. Неудачно получилось, конечно. Так, счет 7-9. Там уже надо бы союзникам слева помочь. Там с 4 вперед пошел. Ну хотя там вон я ребят, есть Минотавр, вз 120 у которых не должно быть проблем с тем, чтобы пробить S4. Ладно, там восьмерки. Если, тем более, золото с собой не возит. Выцелил, да, там? Лючок уничтожил второго противника, наконец-то. Так, у ИСА-4 там еще 1000 прочности. Но это для БЗ на два выстрела по-хорошему. Ускорители, ускорители БЗ вообще не использует. У него еще пять штук в запасе, но он их экономит. Вот сейчас, если бы включил... Избежал бы вот этого, возможно, попадания. Да, там раз-два, Т-15, два, два раза пробил. Ну, здесь повезло, танканул. Каким-то чудом чудесно. Счет почти равный стал. 9-10. Ну, по прочности там, конечно, команда сильно уступает. Нет, пробития, сбита гуслявка-91-го. Ну, он сейчас будет, скорее всего, с тыла пытаться зайти, нет? Нет, не, не стал пытаться. Тут остановился. Зачем? Уйди из засвета, езжай, объезжай, все. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> счет почти равный. 10-11. Ну, у союзников там прочности, конечно. Вот счет уже 10-12. Кто-то уже стал на захват. 13. Ну, К91. По-видимому, и поехал вот так объезжать здание. Ага, точно, он там и появился. Как я и предполагал. И все. БЗ остался один. Ну, вот тут и пригодились теперь эти ускорители. Сейчас быстренько уйти отсюда. Чтобы у К91 не было возможности пострелять там в мягкие места. И удивить противника, выехав с неожиданной, так сказать, стороны. Они его искать будут, да, где-то там, в городе. А он тут с фланга обходит. Сейчас узнаем, к чему это приведет. Да, как минимум три противника с полным запасом прочности. Ну, артата, ладно, там, в любом случае, на один выстрел. А вот Гриль 15. -ый. Ну, еще три ускорителя у БЗ есть. Он прям как знал, что в такую ситуацию попадет. Сохранял, сохранял их до последнего. Ну и вот, да, неплохая позиция получается Если противник решит захватить базу Тут все простреливается Ну и как бы спрятаться можно Покрутиться там, чтобы не объехали С бортов Вот, есть первый клиент Есть пробитие Еще один выстрел и третий уничтоженный противник Счет уже 11-14 что арта там закимарила что ли Тут все равно, да, можно как-то чемодан прокинуть А, она вон, она тут такой выглядывает А там бубац арта едет Так, из четвертой готов Что-то он как-то там не особо тоже Мог бы поаккуратней ромбиком сделать А тут чуть ли не прямо в НЛД без проблем выстрелил здесь БЗ Ну, Ждем чемоданов. Сейчас арта развернется. Ну, понятно, да, он кто-то из союзников тыкает на миникарте. Слева, мол, внимание, что кто-то объедет. Ну, конечно, кто-то объедет. Вон он. Как раз приехал. Клиент гриль 15. Пробитие на 755. И. Летит чемодан. Ах, не успел за угол завернуть. Прочности осталось 286 единиц всего. Есть пробитие по грилю. Ну чё, кто быстрее перезаряжается. Ну еще учитывать, что сзади еще ПТ-шка едет. Ах, здесь чуть-чуть не хватило, чтобы тараном добрать. И сейчас работает этот ускоритель. Никак не остановиться. Ну, остановиться точнее можно, но вот развернуться нет. Ну что, гриль перезарядился. Так, по идее сейчас должна быть Финита Ля Комедия. Нет, гриль попадает в гуслю. Как довели до такого? Гриль еще минуту назад приехал с полным запасом прочности, и, нати уже 55 единиц всего. Ну, бз это тоже шотный для него, еще плюс арта может чемодан кинуть. Которая уже по-любому, да? Готова к выстрелу, ждет момента. Вот, летит. Промах. Да, и борта, конечно, у БЗ не такие, чтобы, ну... А что делал? Как-то надо выкручиваться Из этой ситуации Арта пока что на перезарядке Можно, ну не то что расслабиться Обмен выстрелами БЗ, ну не оказался Быстрее, гриль выстрелил первым Но не пробил Последний ускоритель Израсходован, теперь не дать Убежать арте до конца боя Остается две минуты ну хотя Арта навряд ли побежит, понимая, что может она все-таки его добрать одним выстрелом, да, 286 единиц, это не такая большая цифра для фугасного снаряда такого калибра, будет, наверное, где-то поджидать сейчас. Ну а что еще делать, где-нибудь так за домиком или вкус сел и жди своего момента. Вот. А, ну хотя это Арта восьмого уровня, конечно, там шансов нанести такой урон поменьше. Не, но ну все же он был, но Арта даже выстрелить не успела. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось обязательно ставим понравилось, всем удачи, до новых встреч, пока-пока.